Я дважды пробуждался этой ночью И брел к окну, и фонари в окне. Обрел фразы, сказанной во сне, Сводя на нет, подобно многоточие Не приносили утешения мне. Ты снилась мне беременной, и вот, прожившись столько лет с тобой в разлуке, Я чувствовал вину в свои руки, Ощупывая с радостью живот, На практике нашаривали брюки. И выключатель, и бредя к окну, я знал, что оставлял тебя одну там, в темноте, где терпеливо. Ждала ты не ставила вину, когда я возвращался с перерыва. Умышкиного ибо в темноте все то, что сорвалось при свете. Мы там, женаты, венщины, мы те, двуспинные чудовища и дети, лишь оправдание нашей ноготе. Какую-нибудь будущую ночь ты вновь придешь, усталая, худая, И я увижу сына или дочь, еще никак не названных тогда и не дернусь к выключателю и прочее А руки не протянул уже не вправе. Оставить вас в том царстве теней, Безмолвных перед изгороди дней, Падающих в зависимость от яме, С моей досягаемостью дней. Приятный звук твоих речей Со мной во сне не расстается. Проснусь, и ты в душе моей Скорее, чем день очам коснется. Были губы, взор. Она влекла. И целуя, и лаская, Ножки стройны, грудь бела. Были упоения рая. Были? Да. В каком раю? В том. Вошла, околдовала, отдалась И жизнь мою к сновидению приковала.